Я Валерий Малыш, здравствуйте! Сегодняшняя тема, то, что вы живы, не означает то, что вы живете. Посмотрите на свою жизнь со стороны. Как вы живете? Чем уникальность в вашей жизни? И где самое важное доказательство того, что вы не просто живы, но вы живете? Вы скажете, а как же, ну я вот родил ребенка, вырастил, поставил на ноги, дал образование, чему-то научил, теперь он живет, а мне, а что мне уже нужно, поесть, поспать, может выпить, погулять, все. То есть по-вашему, ваша вся жизнь была сведена к тому, чтобы просто родить человека подобного себе. Ну вы же просто размножаетесь. Это обычный ход жизни, как у миллиардов людей до нас, во время нас после нас. Что же уникального в вашей жизни? Кто-то скажет, я построил дом для своей семьи. Наверное, он будет прав. Но дом со временем либо продастся, либо сгорит, будет отобран, либо со временем, с годами развалится. Дети умирают, как и умираем мы. Так что же важно вы оставите в этой жизни? Где же то прямое доказательство, не косвенное того, что вы не просто живы, но живете? Вопрос глубоко философский, ну и очень простой. Я считаю людей, которые живут не зря, которые уникальны по своей сути, и те, которые действительно имеют прямое доказательство того, что живут не зря. Это люди искусства, люди науки, это мыслители. Это все те, которые что-то разрабатывают, что-то доказывают. Как-то помогает мир в чем-то разобраться. оставляют после себя знания, либо какие-то изобретения, вещи, все что угодно, чем люди пользуются, чем будут пользоваться очень долго, при них и после них. Ведь очень просто вырасти, пойти в школу, отучиться, получить образование, влюбиться, завести семью, Родить ребенка, может второго, может быть пятого, пахать сюда вечера, два выходных, возможно два отпуска в год, потом старение, болезнь, смерть. Что было такого крайне важного и удивительного в вашей жизни? По-моему, ничего, как и все, ничем вы не отличаетесь простая рутина. вырос, родил, умер. Но те люди, которые стремятся не просто к жизни, а стремятся быть полезны миру, природе, да всему тому, что вокруг живет, дышит, шевелится и безмолвствует – Это знания, это любые, как я уже говорил, изобретения, все то. Что будет напоминать людям о вас после того, как вас унесут последний путь, что люди будут говорить, вот идет его сын, вот его дочь. А что дальше? Дочь сын тоже умрут. Что оставить человек будущим поколением? Как его вспомнят, если через сто лет его могилу либо разрушить, либо она сама разрушится? Ничего, фамилию его забудут, имя его забудут, фотографии сгорят. Ибо информация, которая держится в цифровом виде, может быть испорчена. И все, человека как и не было. И нет никакого доказательства того, что он существовал. Я же вам предлагаю посмотреть на свою жизнь с другой стороны. Действительно, задумайтесь, как вы живете, с какой целью и есть ли самое главное доказательство вашего, вашей жизни. И будет ли доказательство вашего существования потом, после вас.